еще все рассказала. Мама, с ней Мама, Не Да я его Мама, что, его делать, ему только хуже, понимаете? Ну что вы такое, не усугубляйте! не будет все хорошо, успокойтесь! Куда вы его Как знаете, что принять будет лучше, чем такой мамашей? Или вы хотите этого ребенка потерять? Большое спасибо за присмотр. Сейчас ничего с ней не произошло. Все за вашу Понятно? Я не с Я не оставлю вами женщина. Я не Я не с Я с вами ой, Я с вами Я Не знаю, что Мы постараемся сделать все, что сможем. Да, я ошибся, наверное. Ошибся. Прости, Я буду. А, да, я не вижу. да, Пока не чуть мне верните, а? Я же трать что, готова? какую Вовочку? Сына моего! Вы же его отняли. Прав меня лишили. Так это было пять лет назад. Тебя сейчас на дочку прав лишают. Пузикова Сильвия Петровна, три года. что за имя такое, А что? Красивое имя Сильвия. Как в кино. Ну что, счастливый будет, в отличие от ее мамашки. Так что девочка, Что с девочкой? У бабушки она. Там ее кормит, поет. Я звоню им иногда. А да почему я с тобой, твой ребенок? Я заберу Я вот тут жить налаживаю, заберу Вы, конечно, простите, но я по делу. Папаша здесь все по делу. Жди к своей очереди. А мне некогда. Я вообще не папаша. Я помощник прокурора Максим Слушай, Слушаю вас, что вы хотели? Я по поводу Алины Грибовой. Несколько дней назад вы забрали у нее сына, Вадима Грибова, четырех лет. Да, ребенок был век из семьи. А при чем тут прокуратура? Это в целях его же безопасности. Там мама же всем виновата. Послушай, у женщины похитили дочь. Это страшная, трагическая случайность, это серьезное преступление, но она ни в чем не виновата. Она это место себе не находит, а вы у нее еще второго ребенка забираете. Вы что, считаете, что мы изъяли ребенка из семьи из-за того несчастья, которое произошло с его сестрой? Нет, на то были совсем другие причины. А при чем Ребенка, подождите. Пойдем. Я бабушка Вадика Грибова. Знаете, ребенка можно спасать. Что Вадик это ваша внучка? Нет, только Вадик. Даже не родная. Я была с пикрой Алиной, пока мой сын не погиб. Сочет, что мы, мы все очень переживаем, э -э, горе и я думаю, на Алину это тоже повлияло. Она стала нервная, зло срывает на детям, бьет их, глаза безумные. Вы точно уверены в этом? Да, конечно, я там обидела своими глазами. Мы должны что-то сделать. Я очень боюсь за детей. Они такие маленькие. Ну, кто-то должен вмешаться. Она тебя просто не контролирует. Я взяла с на заметку. Выехала к этой мамаше чтобы все проверить на месте и провести там беседу. И как на это отреагировала Алина? Конечно, она была недовольна нашим приездом. Даже квартиру пускать не хотела. Но потом пришлось ей. Ой, а это что такое? Даша упала случайно. Не мешайте нам, пожалуйста, дайте поговорить с ребенком. Дашечка, скажи, пожалуйста, откуда у тебя этот синяк? Я упала. Ой, солнышко, моя, ты не бойся. Если тебя здесь кто-то обижает, ты нам скажи правду. Мы тебе защитим, поможем тебе во всем. Не зовите на моего ребенка. Ну и как это произошло по-вашему, муж? Вчера на детской площадке ее толкнул какой-то мальчик в качели. Отсюда и синяя. Да, дети часто падают. Теперь вы понимаете, когда произошло это несчастье, его сестры, мы должны были как-то отреагировать. То есть отнять старого ребенка? Для его же блага. По вашей логике, забрать четырехлетнего мальчика у родной матери и поместить его в интернат это во благо. А кто вам сказал, что ребенок в интернате? Он в семье. В близких родных людей. У кого? У родной любимой бабушки Раисы Ивановны. Простите, я бы гостился для усиших для... за своих. Да, Дмитрий Сергеевич, привет, боец. Есть новости? Ну, пока ничего особенного. Да. Выяснилось только, что органы опять навещали Алину и раньше за жалобу бывшей крови. Я сейчас как раз к ней направляюсь. Сначала заскачу к соседям Григо. Расспрашиваю. А их разве не опрашивали? Опрашивали для галочки. Так что придется себе опросить их еще раз. Хорошо, понял. Упал Балтиныч, можно вас? Что случилось? я тут кроссворд гадаю Слово трудно, никак не пойму. Может подскажешь? И что за слово? Семь буб. Головной убор с козырьком и ополосом. Вот шесть за убор такой. Ген, вы сейчас что, сговорили еще все? А что? Я говорю еще. Здравствуйте. Помощник прокурора Максим Рыбин. Я по поводу Даши Грибовой. Девочки из соседней квартиры. А, вы которой похитили? Полиция меня уже спрашивает, я ничего не знаю. Скажите, а вы были дома, когда Дашу похитили? Да, конечно. У меня был выходной, я без печи, работала в ночной смену, но вот и отсыпалась. А может быть вы слышали что-нибудь, например, какие-нибудь шумы? Да у них там постоянно что-то шумит. То дети видят телевизор и то мультики эти дебильные смотрят. А если я, не дай бог, включу телевизор, то эта мамаша, как подорванная, влетает и орёт, чтобы я выключила. Теплее спать мешаю. Достали уже со своими спиногрызами. Совсем уже сгурела после той истории. После какой истории? Ну, уже весь дом знает. Напрямую, конечно, никто не обвинял. Но Ринка уже заранее на всех волком смотрит. Вы о чем? А что, серьезно, ничего не знаете? Чего мы не знаем? А из-за чего муж Алинки Это Кто на самом деле виноват вас его смерти? Чтобы к завтрашнему утру моя машина была как новенькая. Какой к утру? У нас работы по голову не успеем. Давай через три дня. Вы что, издеваетесь? Через три дня меня мой зая Вот. Да парень мой. Вы понимаете, это его машина. Завтра он возвращается из командировки, и если он увидит это, то вообще больше меня за руль никогда не пустит. Давайте так. Э, плачу любые деньги, чтобы взяточную неделю машина была готова. Ладно. Свойной тариф. Засрочен. <звук> Кто из вас виталий? Ну, я. <звук> Покурат Глановых, надо с вами поговорить? Я <звук> <звук> <звук> то по поводу притечения вашей дочери. Да, спрашивали уже про девчонку. Не знаю я про нее ничего. Что вы делали во время похищения? Ты был на работе? Кто-нибудь можно посадить? У них машина одна двоих была. А в основном, конечно, был он за рулем. А у меня так, права для вида. Вот они постоянно ругались, из-за того, что он ей практиковаться не дает. А если что-то случится, то ведь ей за руль придется садиться. Вот он и напустил ее. Попрактиковалась. Машина в смятку. Может, на пассажирском сидел, погиб. А я хоть бы что, не царапины. Как же? Да как? Плохо. Совсем катушек съехала. На детей орёт. Дома бардак, так что нигде не развернуться. Ладно, мне уже некогда. Пошла я. А может быть, вы... Все, мужчина, я сказала, ничего не знаю, ничего не слышала. Некогда мне. Подождите, пожалуйста. Да будете ко мне приставать, а на вас жалобу напатаю, что вы ко мне пристаете. Что вы такое говорите? Помогите, вообще Потвердить ваша людей. Напарник мой. Мишка. Миш, иди сюда. А. Ну, расскажи ему, что ты ментально говорил. А, ну Виталик тот день со мной здесь был. Тогда ледяной дождь случился. И все бились и потом к нам сразу приезжали. Ну, в общем-то. Тройную смену сделали. Почаще такая погода. Ага. Ну так, что сутки не разгибались мы здесь, и, и Витальев никуда не отходил. Потому что вы там вообще работать будете? Ага. Дур -дур. Ну У вас есть какие-нибудь предположения, кто мог плачать? Да откуда? Я же с ней даже и не общался толком. Жена моя, Ирина, против. Переживает очень, особенно из-за элементов этих. Переживает, значит, говоришь. Конечно, кому охота... Ее мужа требуют деньги непонятно за что. Ну, деньги, допустим, требуют на содержание вашей дочи. Блин, и вы туда же. Достали уже. Не нужна мне эта дочь. А где мы, во время похищения была ваша жена? А при чем здесь, Ира? Она тут ни при чем. Ну, пусть она там пройдет, мы побеседуем, а там, Алексей. Да. Я забрала водика И поездки, и здесь хорошо. Уж лучше, чем с этой ненормальной мамашей. Это ж надо дитя одного в доме бросить. Дашеньке 6 лет, она такая маленькая. Ну а почему вы сами не помогли Алине посидеть в Дашей? А это она вам сказала, что я не хочу себя детьми. Да я ко внукам со всей душой. Я их обожаю. Это она не подпускает меня к ним. Она ни разу не пускала. А это правда, что Алина берет своих детей? Своими глазами не берет. А когда папа твой был маленький, мы вот увидели машинки. А иди сюда! Ты Совсем <говорот> распустилась! Это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое, а? Что такое? Совсем уже распустилась! Что творишь? А вы не вмешивайтесь, Райса Ивановна. Ты зачем ребенка любишь? За дело. Вещи портит. Я... Портила, Сережа, отчет. Он над один... ним целый месяц работал, ему завтра сдавать. Как это называется, я тебя спрашиваю? Так значит, ты из-за мужика ребенка <связывая> ударила. Ты свое мне. Я, я тебе, не этого, я тебе <связывая> этого не позволю. Даша, моя дочь. И вы здесь моя командуйте. Понятно? Мне это жалко, Даша. Она мне чужая. От великого Шукшина до Барри Арибасова. Нет, Я-то человек человека меня раздражать. Впервые Лидия Федосеева-Шукшина не белая, не не откровенно расскажет, почему ее дочери развязали в семье войну. Звать не надо, не и раскроет все тайны своего израненного сердца. Да все в жизни надо планировать. В субботу. Сразу после центрального телевизора. Багира. Новые морские дьяволы. Счети истину. совершая и подвиг нас. Форте Н содержит фосфолитиби и билей, которые встраиваются в клетки печени, помогая восстановить их и улучшить самочувствие. Эссентали Форте Эн. Две капсулы три раза в день. Волосы тусклые и решенные блеском. блеск. Блеск революция от Шварцков. Блискур Миллион Глос. Впервые концентрированный блеск эликсир формирует блестящую сетку для невероятно ослепительного сияния. Вместо ножниц попробуйте новый блескур Миллион Глос от Шварцков. Светкая кандриллант. Покупай гель и выигрывай бриллианты каждый день. О oh, нет! Фенистел гель блокирует все симптомы раздражения на коже. Фенистел – спасение вашей кожи от раздражения. Не гормональная Кашель все больше раздражает горло. Синекот борется с приступами сухого кашля уже с первого применения. Синекот – мощное средство против сухого кашля в новой упаковке. Однажды создатели батончика книг решили помириться за чашечкой капучино. А тут же понял, что левая палочка и капучино созданы друг для друга. А Эрла осенила, что вкус капучино очень подходит правой палочке. Каждый хотел создать новый вкус первым, не вступить в конкуренту. Пускай примирение не получилось, зато получился великолепный новый Твикс Капучино. Что за конспирация? Да выйдет же ужасно, Мажу все бестоко. Благодаря жидкой форме он глубоко проникает к очагу поражения, и убивает грибок. Важно продолжать лечение, пока не отрастет здоровый новость. Ты Глубоко в новость проникает, грибок убивает. Команда. Безграничных возможностей. Цель появилась после травмы в течение пяти лет падения зрения, операции. И тогда появилась цель доказать себе вам тем, что не зря занимаюсь спортом. Но Россия все-таки наш дом. Здесь я все дулюсь. Высок, здравствуйте. Я Ирина Лукина, вы меня вызывали. Да, спасибо, что нашли время. Походите, присаживайтесь. У меня расширка, вы не найди, нас. Вы говорите. на сотку, ты вам можешь бы чуть-чуть А зачем вы вот эту вашу дочь принесли сюда? В смысле зачем? А как такую красавицу можно дома оставить, а? Погладить хотите? Дочь? Нет, не надо, давайте лучше делать, перейдем. вы ей понравились, друзья. Скажите, а вы когда узнали о том, что дочь вашего мужа похищена? В смысле когда? Так я от вас узнала мою Потому что может быть, уберите уже свою ящерицу отсюда? Куда я ее уберу? Я же не просто так с собой взяла. Мы всегда ее с берем с мужем, да? Она у нас вообще как дочь родная. Чтоб не скучно дома было, да? Ну, маму? Значит, ваш муж считает своей дочерью ящерицу, а не собственную дочь. Да причем здесь эта девочка? Он уже давно с ее мамой не живет. А то, что от Маши отдалился так правильно, чтобы не травмировать ребенка... Я вообще-то Даша зовут. Ну, Даша. где вы были во время похищения? Да на работе я была, у кого угодно спросите. Знаете, лучше бы напрямую спросили, кто это Дашу украл. Да, да. Мой сын женился на Алине, когда ей было всего годик. Потом Вадик родился. Алине стало трудно управляться двумя меня ребятишками, я помогала. Водила Дашеньку в сад, водила с ней. Я к ней прикипел. Я бы тоже взяла ее, если бы было можно. А, что это за Сергей, которого вы упоминает? Мужик один, любовник. Она из него очень взялась. Ты чем занимаешься? Этот Попал Эльфинчи, я... Работаю, я вас просто не заметил. Ну еще бы ты меня заметил? Уши заткнуло, какую-то фильм смотришь. Это не фигня, я, это очень важно. Важно? У меня, между прочим, очень важный разговор. Так, хватит сидеть заниматься. На, срочно нужно проверить. Через час зайду, чтобы все было готово. и я становлюсь все серьезнее и серьезнее. Не ушла еще. Вот ну, и этого Сергея дальше больше силы доставалось. Давай Ну, Алина я на себя так. Будто Даша мешает им. Почему же? Дашенька все время говорила о моем сыне. Он все очень-очень есть. Ну, воспитывала ее, и она считала его своим отцом. И настроена была против этого семьи. Что хотите? А я фрукты деткам принесла и кое-какие подарки. Спасибо. Не нужны нам ваши фрукты. А если моим детям что-то понадобится, то я сама все куплю. У меня же чистое сердце. Чтобы опять пожаловаться на меня в органы опеки? Скажите, что я детей не кормлю? Или голодом их заморила? Алина, ну ты только посмотри, что она говорила! Что? Что случилось? Она взяла ему на дву подой. Но она же ребенок! Да, фактика взрослая. Да, это сделала, я видел, как она наливала туда воду. Сережа, ну успокойся, мы его починим. А его теперь не починишь, придется новый покупатель. Туши, yes. нет. вообще кто такая? Алина, кто это? Ну, это моя Домирская. Я свекровь, Алина. Это мама моего покойного мужа. И она уходит. Да, Раиса Ивановна... Нет, я никуда не пойду. Я вас прошу, Раиса Ивановна, уходите. нас сейчас не до вас. Меня выставили из квартиры. Я пыталась звонить. Завещала детей. А потом я узнала, что Алина рассталась с Сергеем. И случилось это не за Дашей. Вы думаете, это сложное похищение? Конечно. Он с Батиком как-то мирился, а Даша он терпеть не мог. И вот я боюсь, как бы этот Сергей не расправился с Дашей. Странно, почему Алина сама нам об этом не сказала. Ну или она его покрывает, или не хочет меять. То, что Сергей может причинить Дашу зло. Они встречались с Алинкой пару месяцев. А, сейчас скажу, Сергей Горохов, менеджер в какой-то фирме, разведен. Слушайте, как странно, вы с Алиной Дашей не были знакомы, уже не могли такие подробности. У меня на эту тварь целая досие. Еще досие? Сейчас. Вот здесь вот у меня данные на Алимку, всю ее семейку. Сейчас встаю. Душа сидеть. Вот, смотрите. Вот здесь вот папка с фотографиями Алины, коллег, друзей, подруг. Мы что, мы Да какой частный детектив, я вас умоляю. В наше время информацию можно самостоятельно нарыть. Я просто регулярно просматриваю ее страничку в соцсетях. А эта курица, она ведь все туда выкладывает. И никакой-то не нужен. Это точно. Как у меня Виталий мог снизить? Вы что-то говорили про ее мужчин? А, он ее уже бросил. Она что, по этому поводу тоже фотографию сила? Да нет. Она какой-то статус починила. Стишок какой-то. В общем, я так разжаловала, дура полная. Ниже Сергеевич, Я только что говорил, что с Алина. у нас в доме был мужчина по имени Сергея, и Секрет подозревает его в похищении нашей. Я узнаю. Откуда? Разведка на ждет. Какая разведка? Ниже Сергеевич, надо срочно встретиться с Алиной и выяснить все про этого Сергея. А, потому что по туном своей крови он недолюбливал Дашу, и они с Алиной расстались за нее. Да сам я выясню сейчас все про это, Сергей. знаете, мне нужны данные Сергей. Я поняла. Там есть папка Сергей. У него, между прочим, сейчас тоже новый статус. Старая любовь не ржавеет. Там все контакты, данные, адреса. Давайте, все, я записываю. Thank you. Не свежие. Я сюда густы никогда не кладу. А следовало бы. А я вот не кладу. Да что за скрипня-то, у нас такая, а? Нормальная. У меня лучший прокурор города здесь обедает.